куда мы берегаем сейчас посмотрим сюда в мясо мясо окей мясо так мясо картошка Ры так картошка рыба, как, как рыба добыча задача проста добыть больше денег чем противник Поехали. Вот давай самолет, Выглядайся. потому что там сейчас народ приземлится. Тут денег мало. Сказы лучше <смех> тут принцип там далековато долетим до туда все кстати звук вообще как нормально да отлично это хорошо давайте пикать пока читеры 4... мало же можно <смех> туда попасть да полностью согласен Мистер Габи Шоу Secure communication with human asset established. Greetings, Human Asset. Welcome to Scum Island Tutorial Protocol provided by the Tech One Corporation. My designation is Dual Energetic Entity Neural Appliance Ordena. I am an artificial intelligence created by the Tech One Corporation tasked with overseeing the scum show protocols including the preparation of human assets. If you wish to activate the tutorial, please do so on your journal interface. Secure channel closed. Всем goodbye, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи!